Сегодня вместе с супругом своим мы осуществили покупку автомобиля в салоне Альтера и были здесь практически весь день и вот за что я хочу сказать благодарность сотрудникам салона, это за то, что на протяжении всего этого дня они нас сопровождали, они помогали нам решить наши проблемы, которые возникали в ходе выяснения всяких обстоятельств, они нашли решение этих проблем. И э, были очень профессиональны. За это спасибо, Слава